Вчера пришел поезд Москва-Нижний номер 60. В Сургуте по подозрению на гриппоподобные симптомы была снята женщина. Всего контактных по вагону 13 человек. Один житель города Мегиона, 12, 12, 12 пассажиров доехали до города Нижний Вартовск. Из них пятеро нижневартовских, двое командировочных, один вахтовик и четверо были, уехали в городский живой. И переданы на медицинское наблюдение. Они все здоровые, находятся на режиме самоизоляции. Режим самоизоляции подразумевает под собой человек, находится в 14 дней в своей квартире. Ну и никуда не выходит. Ему дается больничный лист и постановление главного государственного врача о том, что он должен соблюдать этот режим. Медицинские работники осматривают его, он сообщает о состоянии здоровья в своем ежедневно. В случае ухудшения состояния он будет переведен в инфекционный стационар.